13 февраля. Памятная дата военной истории России. 13 февраля 1945 года. Освобождение Будапешта. Советские войска освободили город Будапешт. Венгрия начинала войну как союзница Германии, но к тому времени сама была оккупирована немцами. Советский солдат принес венграм свободу. Более 100 дней наши войска вели бои за Будапешт, потеряв свыше 80 тысяч человек. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.